Всем привет и сегодня я буду доказывать то что Никоглай пришелится демон. Как мы знаем Никоглай родом из Молдавии, а кто еще живет в Молдавии? Правильно Мармак. Как мы знаем у Мармака 17 миллионов подписчиков, а у Никоглай 9 если разделить 17 на 9 то у нас получится И Если взять просмотры под последним видео Мармак и умножить на 1 один запятая восемь то получится 5 запятая шесть шесть шесть шесть шесть шесть как мы видим в этом числе есть 3,6 из этого следует что Никоглай демон. как мы знаем демоны используют пентограмма они состоят из треугольников а что еще состоит из треугольников правильный иллюминат как мы знаем, иллюминаты пришельца. Вывод Никоглай, пришельца демон. Прошу вас перейти на наш дискорд сервер. Ссылка в описании. Yeah. Никогда без дел на наших подсосы хорош ныть У Коли нет родаков, чё, забыли их накрутить, чел Дай нам хайпа, хайпа, хайпа, больше Хайпа, хайпа, хайпа, хайпа, можешь? Хайпа, хайпа, хайпа, хайпа, вот же Хайпа, хайпа, хайпа, дай мне тоже раз что наконец не только мы это увидим